А всем привет, с вами Максут и Николас. Который черешню ест. И во что мы играем сейчас? В карту с танками на выживание. На... Мы играем на... Реализме Эксперте, это будет жопа. О, иди сюда, смотри, сколько тут оружия. Пипец. Да, я Ну, начинаем. Бери прицела? где деди, деди. Ты куда? О, муха, муха. Подготавливайся, подготавливайся. А вот у меня тут есть муха. Где прицелы? Пушка, и вот пушка. Э, а вот посылай. Вот. Нашел, нашел, все. Черешенка к полезные штуки суть этой карты выживать кто больше всего убьет получается танков тот победит всего 15 раундов нифига я, я ни разу не играл я не знаю мы не сможем сейчас ли наверное. так может а воп взять как думать не знаю сейчас последний черешли я подумал да есть если... Так. Все, ребят, начинаем! Я муху возьму, пожалуйста. Ты готов? Погоди, я А, тут уже есть, походу, прицел. Ты ну, готов? Давай попробуем. Давай, раз, два, три. Оу! Бежим! Куда? А спасение, слышишь? Как. Что ты? Опа! Что ты убрал спасение? Я снежу. Слышу... Спасение еще будет! Молодец. не простреливаться первый раунд тихо ждем но я... это еще первый раунд я это мо... еще ризи и где тут этот... где он где он Тут без зомби, да? Без зомби? Мочи, мочи! М одним удар, по-мобай. Приезжаю! А, а. Как самочусы, откуда я знаю? Я уж не чаял видеть тебя живым! Я у тебя в дом. Держись, я тебя спасу! Спосочи, мышек! Отвали! Меня кто-нибудь слышит! Помоги! Все! Все в порядке, друг! Мы не бросаем своих, но время Макс? начинает. Макс! А! Луис, Спасибо, я у тебя, Эл. Ты Я, да. Чё, вторая? Второй раунд! Как? А! а, -а, -а! <свяк> я лечусь, я лечусь! <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> а блин! Что <свяк> <свяк> Давай мне двумя! Это жопа. Согласен. <laughs> да ты крутая. Давай пару серии снимем. Это может пригодиться. Угу. Нереально. Тут не надо брать цвету, как его. У... Это может пригодиться. Эм, Брикова. Кого... Да нет. Да, а, у меня а, не взял, штуки. взял. все давай, начинай. Начинай. Раз, два, три -ху -ху. Mm -hmm. Бежим Смотри, мы поддерживали 15 раундов, прилетает вертолет Откуда Получается вы... будет 15 танков на последнем раунде Это просто, не знаю Вон вон он это, это стекло убирается, по-моему, на пятом раунде Откуда ты знаешь, ты же не играл Дай карту читай попутно, на шифтап. взять, Молотов надо взять. Кошка, уйди. Слишком быстро. Без боеприпасы. Это <съём> просто. Я с тобой, <плец> держись. Давай руку. Все хорошо. О, я вот думаю, сейчас дохнем. Спасибо. Танка! В следующий раз будет осторожнее! Перезаряжаем! <laughs> Это просто жопа! Черт. Оружие! А! Мне нужна помощь! Меня кто-нибудь слышит! Помогите! Помогите лучше мне. Что-нибудь помогите. Смерть за мной идет. А. Помогите. А. А. Oh, да. <laughs> Что ты затих? А, я один. <laughs> Вас понял. О, май газ. Это ah! г <SILENCIO> <SILENCIO> Помогите! А, жопа тут полная! А! А! Помогите! О, боже Hoo hoo hoo. Блин! Почти такие. Почти. Как они? Как он попал? Сволик я видел. А? Надо взять все что. Не знаю. Это мне пригодится. Тут есть аптека. Это просто жопа. Я мощная. мощное, мощное Это может пригодиться. Дробовик беру таблетки. М. Или схват. Оружие. Там иди сюда. Вот, иди сюда. Иди сюда. Вот, Шандари. Снайперку СГС. СГССГ. Mm. Или взять АБП. В цене. Я, Шелдг... Я, наверное, тоже. <свист> <свист> Все, давай, начинаем. Два. Три. Наверное, будет. Тут пулемет, пулемет. Я знаю. Там подробно спало. Там, наверное, бежит. Он за тобой! Так, надо молотов. А спускай. тут патроны есть наверху. Надо... А, да, есть, все, да, да, да. Я не успел спуск... тут надо. Я не успел за фигньойто. Давай вниз пойдем, вниз. Внизу опасно. Да пофиг. Вон молотов, только я не знаю, куда пройти. <связь> <связь> Спрыгну. давай двое сверху, давай снизу. Как хочешь. Он за мной. Два танка, а! Давайте под ситуацию корректируемся. Он за мной бежит. Это какая крутая штука. Тут бочки взрываются, кстати. Бегите! А? Димины боты не бегут! Где еще один? Уже убили. А, тогда нормально. -то. Он залагал, Фух, всё. да. Третий раз Да. на это. О, пулемет, пулемет. Иди сюда, я тебе пулемет дам. Иди сюда, пулемет дам. Не ну, надо мне СГЭ, она круче. Ну ладно. Я взял Знаешь, этот пакуа. Знаешь, как она мочит? Я взял Адефуза. Ой, ой. Ты э... летаешь? Да? Я реально летаю? А, это у меня пинг. Чёрт! Ой, ой! Там еще один танк! Перезаряжаю! Давай, поднимайся! Возь. Три танка, три. Это просто жопа. у меня было. Жесть. Где что это еще такое? За... Блин, тут нет Где СГ? Там СГ есть. Подствольный, подствольный. Здесь есть оружие. Перезаряжаю! Сам подствольный. Перезаряжаю! МП5 есть. О! Ой. Зомби меня 20 хп снес. У меня тоже. Кипец, бред. И это мы будем потом на реализме еще проходить, да? Для ачивки есть такая ачивка На реализме все пройти Так мы же На эксперт реализм Это нереально Нет, это очень крутая ачивка Я обладаю только 5% всех профессиональных left for Что-то мало, то мал много Это как его У меня достижение топа больше, где пореже ну, смотри, в основном их открывают смотри где? смотри где процент смотри где я 3 процента у меня спаси спаси спаси сейчас прошло а <Связываться> Черт, мне нужна помощь! Сейчас помогу! Прыгай сюда, быстрее! Двигай. Ко мне прыгай! За помощь! Бегу, бегу! Это еще не конец. Поднимайся! А -а -а. Спасибо, брат! Спасибо! Хватит прыгать! Слава богу, О -о -о. это закрываешь! Спасибо! Да, да, да. Конечно, спасибо! Как ты ли молотова! Идите туда к, к точке, Туда птичка, тут. был! Блин! Здесь боеприпасы! -мо, не успели! Извините-ка! Сколько танков? Второй. Два танка где-то. А, фух! фух. ладно, давай и последний раз и все. Да. Потом другую. <смех> да, да а то это жопа вообще. <смех> пушка. Это, может, и в Африке пушка. В Африке. Нетика. В Африке не знают, что такое пушка. Слово. <смех> или СГ? СГ наверно. <смех> <смех> ты что, ничего не взял еще? А мы выбрали. Осторожно. Кому-то это точно пригодится. Танк. О, быстрее беги сюда, беги-то мы! Сюда. Быстрее, иди сюда! береги быстрее что-нибудь! Фуза, фуза! Не дергайся, я тебе кману. А, полезные штуки. Под самый конец надо сюда приходить. А? О, патроны, патроны, давай, боже я собраю, собраю, стой, стой! Да, что ну, вот, собираешь, выкидываешь! Да! Где там? Я пошел наверх! Как он узнал, как я как я иду туда в сторону? Помогите мне уже! Когда не поднимаются скрывай, поднимай, они Минус один! Минус один! Зои спасай, Зои не спасай! Не Зоя, не спасай мразь! Помогите. Эй! Мне нужна помощь! Эй, Луис, бери аптечку. Стиж куча стволов. Прошу. Вс. О! А пулемет? Пулемет! Вот так. выбрасывай то. Круто. Остановитесь! Остановитесь! Ой, вижу Тут один там. А что так? Под стеклом. Муч! ночь будет! Ч будет? Ты издеваешься? Да! О мой гад! Блин, а что ли? А, -а, -а, а, блин! Oh я не увидел его! У меня тут проблемы! Чеп помогу, чеп помогу! Внизу и наверху он один! Он к вам идет. Сейчас я бы сейчас бы могу. Давай все будет в порядке. Слышишь? Фрэнсиса озвучит... Сейчас? Фрэнсиса озвучит тот чел, который... Это и Геррит озвучивал, и Джоэла из спас Да, я знаю. Такой голос. Беги! Ненавижу танков. <свист> Парни, на <сюда свист> помощь! Не, не не Эй, мне нужна помощь! Немедленно! Ребята, мне срочно нужна помощь! Не спасай, Афик! Джой, вставай! Не бегай, не спасай! Не убивай его, стой, надо, чтобы мы к центру поближе пришли. Спасибо, Френк! Я, Я тебя прик! У меня проблемы! Держись, я тебе помогу! Быстрее! К центру, к центру! Так, патроны! Спасибо. Спасибо! Без проблем! Кажется, а -а -а -а. дело плохи! Здесь куча стволов! Гори воду, сукин сын! Бери, выбрасывай, чтоб тут осталось! Кстати, патроны. патроны! Бери патроны! Все, все появились. Да! Это уже использовано! Да! это точно Блин! И вдвое. Блин! Почему темно? Мы живы, мы... Почему темно стало? Мощь садовец. О, нет. ну все. Это какой раунд? Не знаю. Мне нужна пом. Ну вот на этом все, наверное. Мы пытались с Николсон пройти это <сёплодит> <сёплодит> на самом, самом, самом. Нажмите <сёплодит> лайки, чтобы <сёплодит> просто прошли этот режим. Да-да-да. Все, всем пока. Смотри, будет.